Я напомню вам про наш клуб «Рыцари книжного стола». Это клуб книголюбов, в рамках которого проходят встречи да, интересные, с интересными известными людьми. Буквально недавно у нас прошла встреча с режиссером и сценаристом фильма «Пугало», триумфатором кинофестиваля «Кинотавр», где... С Дмитрием Давыдовым, это сценарист и режиссер фильма Пугало. Это напомню вам, что кинотавр это открытый российский кинофестиваль, который проходит ежегодно в городе Сочи с 1990 года. И наш фильм, Якутский, да, фильм Пугало, удостоился премии, премии Кинотавра. Меня зовут Валентина. Меня видите, слышите. Я прежде всего благодарю вас за то, что вы нашли время, время для нас, для участия в нашем таком мероприятии. Я, мне очень радостно видеть так много участников, которые хотят сегодня с вами пообщаться, задать интересующие их вопросы и получить, собственные ответы. Добрый день, друзья. Благодарю за то, что вы пригласили, за встречу, за то, что есть интерес. И главное за то, что вы стремитесь к познаниям, познаниям жизни для того, чтобы жить счастливо, радостно, быть здоровыми. То есть, это, вот это стремление, это поиски, какие-то конкретные шаги вот за это особое благодарность вам. Анатолий Александрович, у нас тема сегодняшней встречи – это «Как достичь семейного благополучия?». И прежде чем мы начнем нашу беседу, нам хотелось бы немного все-таки узнать о вашей личной жизни, о вашей семье. Мне известно, что у вас третий брак, семеро детей, семеро внуков, два правнука, и дети у вас разновозрастные, да? Скажем так, насколько мне не изменяет память вашему старшему ребенку? 44 а самому младшему 6 лет. Да, вы знаете, это, я, это одна из причин, почему у меня такое, такая динамика и такой разброс причин вот моего такого моей такой профессиональной деятельности, вот так бы сказал. То есть это и причина, и следствие. То есть я... Все время искал пути создания счастливой семьи, пробовал разные варианты, все время в поиске, в исследовании. И заодно, я так, так понимаю, мир мне давал возможность испытать все в этой жизни. У меня действительно за эти годы, за 50 лет семейной жизни, ну, там, 49 Согласитесь, можно многое что испытать, и в этом разнообразии это тоже есть, оказывается, какой-то промысел, чтобы я испытал все формы. В частности, у меня один из ребенок это ребенок приемный, okay. я это прошел. И, то есть, в общем, диапазон моих взаимодействий в семейной тематике настолько широк, что мне трудно чем-то удивить. Я все прошел собственными руками, собственными глазами, с головой и сердцем. Поэтому, наверное, и то, что я пишу, оно привлекательно по той причине, что все это правда, все это прожито, все это естественно, ненадуманное, не с потолка взятое. Вот, наверное, это привлекает читателей. Да, совершенно с вами согласна. Антон Александрович, возможно, среди наших участников, а их сейчас на сегодняшний момент 82 – 83 подключаются, подключаются наши слушатели. Возможно, среди нас, среди наших участников есть люди, которые не знакомы еще с вашими трудами, не знакомы, не читали ваши книги, да, пока еще. Даже, возможно, не читали одну из самых рейтинговых книг ⁇ Материнская любовь ⁇ которая была переиздана аж 40 раз и переведена на 8 языков. Да? А, с чего начать? С чего начать молодой паре, которая, возможно, только вступила, да, скажем так, в отношения или уже успела скрепить свой союз семейными узами брака? С чего начать? Вот, достаточно ли какой-то внутренней интуиции или нужно обязательно прибегнуть к какой-то грамотности из книг, ваших книг, книг других авторов, психологов, минуя там, тренинги, курсы? курсы и так далее или обязательно вот надо Понят. иметь грамотность? Понятен вопрос, действительно он правомерен, особенно для молодых, но ну, и не только. Те, кто уже давно находится в семейных отношениях, зачастую испытывает не меньшие проблемы и встают перед ними не меньше вопросов, чем и перед молодыми. Поэтому наш разговор, я думаю, будет полезен всем категориям. и Особо я бы хотел обратить внимание тех на, эти, на то, о чем мы будем говорить, кто только желает создать семью. Потому что если человек изначально на старте, еще на подходе к семье выстроить свое мировоззрение, свое сознание, заложит туда важные истины, то, соответственно, будут развиваться события. Ведь есть простая формула. Как мы думаем, так мы и живем. Соответственно, и если мы, в нашей голове будет достаточно информации, достаточно образов, мыслей а, о, о, о тех вот вещах, о, которых, о правилах создания семьи, правилах жизни семьи. Но я э, вы, так как вы сказали, что не все знакомы, с моим творчеством Возможно, я несколько да. слов скажу о себе. Да, буквально коротко. Я а -а. родился на Алтае. И мне вот в этом году, у меня юбилей, 70 лет, прожил большую жизнь. До 40 лет я занимался производством. Я инженер, был директором завода, выпускал лазеры. Но в 40 лет, вот эти роковые-сороковые, они сыграли такую... Роль меня вывели из того из того пути, которым я шел, и вроде бы успешно, все замечательно, и показали, что оказывается, когда ты идешь не по своему пути, то не важны твои достижения, они не играют никакой роли и они не являются пропуском какую-то долгую жизнь. То есть я, в принципе, должен был уйти в 40 лет из жизни из-за серьезной болезни, но и вот здесь, вот, взявшись за ум, я почему-то Решил, что я не хочу уходить, хотя медицина уже отказалась. И вот тогда я стал искать пути выхода. И, как я говорю, применил инженерный подход. Есть задача, нужно ее решить. Вот стал вытаскивать себя из этой пропасти, вытащил. И все, и больше уже не вернулся в производство, в деятельность. Занялся теми вопросами стал исследовать их, которые мне помогли остаться живым. Вот это философия, психология. Писал диссертацию по философии, но потом переместился все-таки в психологию, она как-то ближе к человеку, и вот так пошел, пошел. И вот сейчас у меня более 40 книг написано, большое количество проведенных разных мероприятий очных и так далее. Вот это все направлено на то, чтобы человек в семье, в жизни чувствовал себя комфортно и не испытывал проблем на ровном месте. Потому что можно иметь серьезные проблемы, задачи, но те, которые действительно возникают по каким-то уж очень серьезным обстоятельствам. Но чаще всего люди имеют проблемы на ровном месте, то есть из-за того, что не знают элементарных вещей. И вот э, я решил заняться такой вот таким ликбезом, семейным ликбезом в стране, и стал помогать людям осознавать все, все фрагменты семейной жизни, э, которые можно сделать, из которых можно сделать счастливую жизнь. Вот так все родилось, так и так в этом направлении пошел. Тем более, когда. У меня проблемы возникли со здоровьем, то и семья распалась, в общем как, как говорится в нашей поговорке в русской, пришла беда, отворяя ворота. А вот все свалилось сразу, и я тогда понял, что что-то не то в моей жизни, как-то я не так живу, не то понимаю. Ну и пошел, пошел, пошел, вот вот пришел к этому состоянию. Это вот небольшое вступление себе. Сейчас я живу в Москве, да, младшей дочери 6 лет, и это тоже отдельная тема, это тоже непростой был интересный процесс, очень важный для меня. То есть, по сути, по большому счету, я отцовство свое испытал на разных стадиях своего возраста и могу говорить об отцовстве, как говорится, с первых рук для любого, для любого возраста. И я понял, чем отличается отцовство, например, в 60 с лишним лет от отцовства, от отцовства в 20 лет. В... Как раз хотела задать вопрос. Методы воспитания, наверное, не отличаются, как вы воспитывали первого ребенка, да, и как воспитываете сейчас уже свою шестилетнюю дочь? <связывая> да, конечно, конечно. Но здесь отличается даже не из-за возраста, конечно, а из и не из-за опыта Опыт? даже. Из даже, не из-за да. опыта, а из-за знаний. Потому что я все эти годы, вот я уже 30 лет на пути осознанного такого строительства жизни. За 30 лет я много чего изучил, узнал, и поэтому уже тот объем знаний, который у меня сейчас есть, он позволяет, конечно, уже быть отцом другого формата. Например, я уже даже к зачатию готовился специально, за год до зачатия я уже шел в этом направлении и создал целую систему подготовки к зачатию, потому что знаю, что такое, насколько это важно, зачать ребенка, это вообще привести в жизнь нового Бога. Это, согласитесь, это задача непростая, ответственная, и вот я подошел очень ответственно к этому. Ну и так далее. То есть все стадии дальнейшего развития событий, и беременности, и родов, и послеродовые периоды, и так далее, все я проходил уже с учетом всех тех накопленных знаний, которые на тот момент у меня были, а уже было много. Поэтому э, все последующие вопросы воспитания, они тоже э, стоят на базе уже другого понимания, более глубокого понимания психологии ребенка, психологии родителей, их отношений друг с другом, с ребенком. То есть все это Устраиваем уже достаточно грамотно. Но об этом э, поговорим тоже, наверное, да? Это, а, как вы сказали, воспитание детей. Но начнем, наверное, не с, не с детей, не с воспитания детей. детей надо, к детям нужно еще подойти. Да, совершенно верно. Мне известно, что вы совершили кругосветку. И у вас была возможность наблюдения общения э, за разными странами, о, за разными семьями из других стран. Скажите, пожалуйста, насколько мы отличаемся от других э, семей? Под мы я имею в виду нашу российскую стандартную, скажем так, семью. Вы знаете, э, э, э, резких, таких глубоких, кардинальных отличий нет. В принципе, все примерно в одном ключе. Потому что семья – это действительно очень важная, важный этап в жизни человека. И он во всех народах, он формируется достаточно, ну как сказать, стандартно. Есть, конечно, какие-то национальные, там, даже климатические и прочие условия, там религиозные условия, которые несколько влияют на воспитания на весь, весь спектр семейных вопросов, но кардинального такого нет. Но отличия бывает достаточно серьезные. Вот у нас, например, книга, вот как вы сказали, «Материнская любовь» или и еще и «Путы материнской любви», это настолько она важна и популярна, и она уже более там, 50 переизданий только в России прошла. Так вот, не во всех странах она будет понятна. Например, есть страны, где это, этот вопрос вообще не стоит. Ну, к примеру, страны Северной Европы. Это вот Норвегия, Швеция, Финляндия. Это, там не стоит этот вопрос избыточного материнского чувства. Там ребенок очень распитывается, очень свободно и ну, представил маленькую зарисовку дам чтобы вот, вы сравнили я еду по норвегии по дороге еду смотрим несколько в стороне озеро прохладное, январь месяц ну там теплее чем у нас но все равно зима и зима озерцо такое озеро покрыто льдом, и дети катаются на льду. Ну, мы спустились, там на берегу сидят родители, снега нет, а просто так вот, ну, подмерзло немножко. Но подъехали, когда мы удивились. Смотрите, такая картина. Так как температура не очень низкая, лед замерз, не, не все озеро замерзли, а только в середине лед, а по краям вода. Так вот дети одевают коньки, Заходят в воду, заходят по пояс в воду, на этот лед пытаются залезть, он обламывается, но они все-таки залазят, катаются, потом с... клюк снова в воду, выходят на берег, здесь мамы сидят, э, в шар закутали, э, э, из термоса дали, чайку попили, и он снова-снова шлеп, шлеп, шлеп, снова в воду. Вот вы такое можете представить в России». В России нет. Мне сложно представить такую картину. То есть поэтому э, там э, к детям относятся действительно, э, ну, я считаю, наиболее, наиболее правильно. Наиболее правильно. Э, они предоставляют им достаточно свободы, в то же время достаточно ответственность. То есть очень-очень гармоничное воспитание детей происходит. Э, так что есть отличия, есть отличия, но кардинального-то нет, потому что семья есть семья, это важная форма общества, общественного устройства, необходимая форма для развития личности. Это лучшая форма для развития личности. Я сразу хочу вам эту мысль заложить, чтобы, уважаемые зрители, семья – это не просто прихоть какая-то. Семья – это важнейший элемент развития личности. То, что более чем в семье человек нигде не может раскрыться, развиться э, в нашем обществе. Да, он может много путешествовать, много там где что узнавать, учиться, чем-то заниматься серьезно. Но такого комплексного развития личности, кроме как в семье, мы нигде не найдем Потому что в семье, в этом небольшом пространстве, там, нескольких десятков квадратных метров, происходят все коллизии жизни. Все коллизии жизни. И в, в них участвуют э, э, муж, жена, то есть мужчина, женщина. Это очень важный элемент тоже взаимодействия мужчина-женщина и дети. И это процесс, э, но ну, уникальный. Вот для этого создается семья. Семья создается Уважаемые, не для продолжения рода, не это главная а, функция, потому что продолжить род не проблема, как говорится. В а, а ребенка разбежались, там, и, и, она родила, там, и прочее. То есть это не есть а, функция, основная функция семьи. Это да, это функция рождения, воспитания, но не основные. А основная функция семьи – это все-таки развитие личности. Потому что вот в этом тесном взаимодействии они настолько плотно э, строят отношения, что без глубочайшего развития не получается э, построить счастливую семью. А тот, кто пытается просто прожить в семье на основе каких-то традиций, на, каком, на основе каких-то своих представлений, не уч, без учета представлений другого, то, как правило, это к добру не приводит. Поэтому у нас так много разводов, поэтому так много проблем в семьях. А те, кто не разведет, там еще не, чаще всего, еще хуже отношения. Поэтому э, семья, вот это первое, что нужно уяснить, семья нужна для того, чтобы в, этой, в этом пространстве люди развивались, для развития личности. Мы за этим приходим, мы приходим за тем, чтобы реализовать свой внутренний мир, то богатство, с которым мы пришли, и стать счастливыми в этой жизни. И вот это... Один из фрагментов этой счастливой жизни, и очень важный, это является семейные отношения. То есть это площадка, это сценическая площадка жизни, на которой мы развиваемся, раскрываем свои качества. Вот для чего нужна семья. Если этот человек понимает, то поверьте, сразу многое меняется в жизни. То, что большинство даже не понимает. Я в аудиториях задавал вопрос, а зачем создается семья? И начинают придумывать. Чего только не услышишь. Вот. Но а вот главного, что она нужна для развития личности, вот этого редко услышишь. Сейчас, правда, еще чаще-чаще грамотность растет, я рад этому. Вот если так ты понимаешь, что имейте в виду, вот смотрите, если вы так понимаете функцию семью, семьи, что она нужна для развития личности, то к вам и человек подойдет такой же, который будет считать это так же. И тогда, и тогда он будет вам с попутчиком, тогда он будет с вами в одном русле. Как говорится, в семье важно, чтобы люди смотрели в одну сторону, шли в одну сторону и шли с одной скоростью. Вот три фактора, которые определяют э, счастливую семью. Люди смотрят в одну сторону, идут в одну сторону и идут с одной скоростью. Потому что бывает скорость разная. И здесь тоже начинает возникать много проблем. Ну вот это такой маленькая зарисовка из области э, семейной грамотности. Вот я вам сказал. Анатолий Александрович, спасибо. У нас есть вопросы от наших слушателей. Позвольте, я за, зачитаю. Так, добрый день, я прочитала вашу книгу, ваш билет на экзамене жизни. Мне очень нравились там некоторые истины. Вы писали, что в мире по-настоящему счастливых людей менее пяти процентов. Как вы считаете, эта цифра увеличилась сейчас или уменьшилась? Вы знаете, я надеюсь, что увеличится. Я последнее исследование проводил лет пять назад, и я думаю, что все-таки потихонечку увеличивается, потому что грамотность людей растет, осознанность растет. Да, есть поляризация, некоторые просто деградируют люди, но все-таки достаточно много тех, которые начинают потихонечку, потихонечку выходить из состояния незнания, из состояния невежества. На мой взгляд, все-таки должен, должен этот процесс идти в положительную сторону. Мне так кажется. Но глубоких исследований проводил пока. Подожду еще, наверное, годика-два, потом проведу. Надеюсь, что именно так. Но вы знаете, по некоторым, по некоторым каким-то факторам косвенным можно понять, что все-таки этот процесс становится лучше. Потому что, ну смотрите. Вот моя книга «Материнская любовь», она, как я ее написал, подписал таким образом, что это книга — настольная книга для каждой семьи. По сути, она вышла уже там, в общей сложности, наверное, ну, несколько миллионов экземпляров, но ну, не меньше 10 миллионов человек ее прочитали в России, я думаю, и больше. Вот. То есть это уже люди, которые в какой-то степени что-то поменяли. А это ведь один из важнейших вопросов семейной жизни. Это в корне меняет вообще качество жизни семьи. И тогда э, она уже переходит в это носителем другого качества семейных отношений. Поэтому я думаю, он все-таки увеличивается. И я, я нисколько не привлечь, я приложил к этому очень много сил. С моей помощью, с моей подачей был организован и год семьи в 2008 году, и многие некоторые государственные программы по этой, по части семейного строительства. То есть, в общем-то, я думаю, о а семье же помните, до 2005 года вообще практически не говорили, все, все были заняты выживанием, там, решением каких-то вопросов там, социальных и так далее. Семья. о семье стали говорить да, вот, где-то после 2004-2005 года. Это так серьезно. И все больше и больше, и на правительственном уровне. И, ну, везде стали... А сейчас о семье только ленивый не говорит. И все, обратите внимание, и тренеры, и блогеры, и прочие, о семье очень много говорили. Семья зазвучала. И счастье, слово счастье то, тоже стало не редкостью. А ведь вот э, я-то из того времени, когда о счастье вообще ну, не говорили, как-то это было не принято, а, а если уж говорили, то говорили о трудном счастье. А сейчас все-таки эти категории начинают входить в нашу жизнь. Вот даже идет разговор о создании Министерства счастья, ну и так далее, так далее. То есть в трех странах уже есть Министерство счастья, ООН даже... Включила слово счастье, понятие счастья, критерии счастья в показатели развития городов. Ну, то есть процесс идет, процесс идет. Так что я думаю, что увеличивается. Это прекрасно. Так, следующий вопрос у нас поступил от Татьяны Гаврилевой. Вопрос. Умом-то все понимаешь, но в реалии все делают с точностью, да наоборот. Борьба с этим не дает результата. Что можете посоветовать в такой ситуации? Действительно верно подмечено, что желание одно, а по факту появляется много препятствий, которые эти желания потихонечку аннулируют, и человек уже не идет в этом направлении. Вот я хочу, я вот там то, я то, и начинает говорить, халва-халва, но почему-то сладше во рту не становится. Действительно нужны действия, нужны действия, и особенно на первых порах. Я и на первых порах нужны о, действия довольно такие, знаете, э, уверенные, даже с каким-то иногда с насилием над собой. На первых порах это да. Как я говорю, э, чтобы вытащить бегемота из болота, нужно потрудиться. Но когда он выраз, выйдет из болота, когда он э, обсохнет, отряхнется, дальше он уже, даже бегемот, может побежать. То есть это уже э, другой процесс. Но вот вылезти из болота, это бывает трудно. Я это называю выйти, перейти точку невозврата. То есть такое состояние, когда ты уже не можешь жить по-другому. Не то, что в качелях ты туда-сюда, туда-сюда. Вот. А именно ты уже не можешь по-другому, ты только делаешь все лучше, лучшую сторону. Друзья, и это вот вам для уверенности, для того, чтобы вы не сомневались, такой момент наступает обязательно у каждого человека. Только кому-то надо приложить больше усилий, кому-то меньше. Но такой момент наступает, когда ты уже живешь легко. Живешь легко, ты уже просто не можешь по-другому жить. И это по-другому, оно, оно все вот оно замечательно то есть ты живешь классно радостно весело все более и более счастлив дальше нарастает такой момент наступает но к нему надо прийти но чтобы прийти к нему надо э, делать небольшие шаги не ставить там глобальные задачи вот мне надо допустим э, свою семью сделать счастливой ну друзья мои семья, семья счастливая это, это э, целый комплекс интересных задач и соответствующих действий. Поэтому надо потихонечку, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом э, действовать. В первую очередь я считаю, что нужно, чтобы все это состоялось, постепенно большая задача, глоб, глобальная задача счастливой вашей жизни была решена. Нужно или счастливой жизни семьи не, но неважно, все равно это ваша жизнь и в первую очередь, это поменять сознание в голове. То есть, голову заложить мировоззрение счастливой жизни. Не несчастной, ни не как у всех. Понимаете? Важно. А именно счастливой жизни. То есть, четко для себя поставить задачу. Я желаю жить счастливо. И все, выстраивать все мировоззрение свое именно в этом плане. То есть, вся картина жизни должна быть счастливой. Все в ней должно быть, никакого негатива, везде позитив, Ну, здоровье, заняться здоровьем, если есть что-то, какие-то проблемы, если проблем нет, то хотя профилактически заниматься здоровьем, чтобы еще более увеличивать качество здоровья, это уже будет важная часть вашего, вашей такой позитивной картины жизни, счастливой картины жизни, потому что, конечно, можно быть счастливым и больным, но, согласитесь, это не самое полное счастье. Поэтому начните с того, что ближе всего к вам. Не берите то, что там, вот, вот мне надо, чтобы у нас с мужем были классные отношения, там, замечательные отношения, чтобы была любовь, там прочее, чтобы у наших детей там было что-то. Подождите, начните с себя. <с начните делать вот эти маленькие шаги. Займитесь своим здоровьем. Дальше, здоровье – это одно. Кстати. У нас сейчас классно есть для здоровья. Ну сами понимаете, 70 лет желательно быть здоровым, приходится прикладывать к этому достаточно силы. Я создал две замечательные программы, два продукта. Может кто-то уже из зрителей наших прошел это. Это курс генетическое здоровье. Это очень простой, легкий, дешевый курс, который очищает до седьмого колена все проблемы, родовые проблемы, э, наследственные проблемы у себя, у всего рода, у своих детей. То есть это уникальный курс, который вот я создал как раз к этому э, к пандемии. Дальше. Второе ⁇ это 90 шагов к здоровью. Сейчас мы увеличили 100 шагов к здоровью, сделали. Это, то, это вообще это я собрал все то, что, чем я занимаюсь для своего здоровья, весь свой опыт, и вот его изложил, и, и каждый день я его даю. Вот человек включается, и каждый день в аудиовариате или в видео он получает рекомендации, что в этот день сделать. Все очень просто. Я сторонник простых действий, простых упражнений, не занимающих много времени, потому что все мы занятые люди. Вот. И вот это вот на протяжении... 100 дней, удивительный результат, то что регенерация происходит, у всех удивительные результат, просто уникальные И увеличивается рост на 23 сантиметра, у кого-то там уходят какие-то хронические болезни, там, прочее-прочее. Одна женщина писала, там у нее были ноги разной длины, выстроилась длина ног восстановилась, ну и так далее, и так далее. Я уж не говорю там о радостном отношении. Позвоночники практически у всех улучшили свое качество, ну и так далее, и так далее. То есть это все реально. Это я к чему все расскажу? Это все реально. Можно все проделать. Потом, если самому тяжело, одному э, не хватает от понедельника до понедельника, в лучшем случае все, то э, вот включайтесь в такой процесс, тогда каждый день вы со мной, я как тренер сопровождаю. Вот, то есть это реально, заняться своим здоровьем. Это уже я важный будет шаг к счастью. То, что ваше здоровье сразу отразится на здоровье семьи. Обязательно. Второй момент, опять же, вы сами о себе. Все для себя. Сначала занимайтесь только собой. Если вы хотите получить счастливую семью, то занимайтесь, в первую очередь, собой. Что это значит? Второй момент, который надо, это обратить внимание на свою психику. То есть я здесь психику и сознание это построить в себе раскрыть максимально глубоко раскрыть мужские и женские качества это тоже простые действия все элементарно все в течение в общем, короткого времени можно все это сделать то что в основном ну, просто арифметику вот такую вот осознайте человек живет вот в основном в среднем человек живет проявляя в жизни где-то ну, от трех максимум до десяти качеств, мужских или женских, ну, соответственно, мужчин или женщин, от трех до десяти качеств. Вот на этом живет, это очень маленький диапазон. А мужских качеств всего, которые вот известны, которые желательны, которые в каждом человеке есть, просто не раскрыты. Мужских их около 150. 10 и 150 а женских вообще более 200 Но вот несопоставимые вещи вот пожалуйста вот раскрывайте это хотя бы в течение там трех месяцев поработать искать и супер это сразу другое состояние дома уже не просто мамочка не просто хозяйка не просто жена классная женщина и классный мужчина понимаете то есть все даже если только женщина раскрывает, допустим, качество, обязательно в мужчине начинается процесс раскрытия его качества. Обязательно. Если он даже этим не интересуется, не хочет интересоваться. Это происходит на автомате. Вообще мужчина воспитывается, по большому счету, только о взаимодействии с женщиной. Именно на энергиях обмена вот женскими энергией мужские раскрываются. Поэтому даже одинокая женщина может классного мужчину воспитать из своего сына если она женщина, не мамочка, а женщина, ну и так далее. То есть вот вы занялись собой, вы... это вот и дальше, дальше, дальше, и вот так вот можно идти, последовательно, шаг за шагом, раз, раз, раз, в течение года можно вообще создать супер семью, вот так вот. Спасибо, спасибо. Надежда Васильевна задала вопрос. Добрый день. Очень рада видеть и слышать любимого писателя. Видела презентацию новой книги «Пробуждение женщины». Выйдет ли аудиоверсия этой книги? Выйдет ли англоверсия? Аудиоверсия. Аудиоверсия. Угу. Ну, Выйдет, конечно, вопрос, когда аудиоверсия обязательно выйдет. У меня книги потихонечку выходят в варианте. Ну, я поинтересуюсь этим вопросом, узнаю, как там обстоят дела. И, конечно, выйдет, но надо. Книга, по сути, пробуждение женщины ⁇ это продолжение материнской любви. По сути. Так, Айсана Попова задает вопрос. Сейчас пандемия, многие заперты семьями в четырех стенах. Как помочь ребенку, у которого сейчас социальный вакуум? Как с супругам сохранить отношения? И были ли вы в Якутии? Там сразу три вопроса в одном сообщении. <клевые> вы знаете, пандемия, закрытость, на самом деле... Все не так мрачно и не так это уж безысходно. На самом деле, вот я, например, слабо ощущал весь этот процесс. Первый вот этот вот волну закрытости, я очень, у меня как раз был самый активный период работы, и я много ездил и много проводил онлайн мероприятий, создал вот два продукта мощных, вот это вот генетическое здоровье и марафон здоровья. Тем самым я помог многим, в общем-то, пройти все испытания легко, потому что сразу иммунитет, вот курс генетического здоровья повышает иммунитет в 3-5 раз. То есть это серьезные такие вот вещи. У нас даже есть женщина, которая в этой сфере работает, она иммунолог, она с первых дней с этими больными и так далее. Так вот, она одна из первых прошла этот иммунокурс, и она с ними занимается, она помогает даже. Например, перевозит человека с диагнозом, она ведь по работе, Утром все, диагноза уже нет, человек выходит. То есть все это, реально, все это реально, все это возможно. Я к чему? Все в нас, все в нашем сознании. Можно все принять и сложить руки, и ждать своей судьбы, а можно, в общем-то, заниматься для собственного развития, для становления какого-то своего нового качества жизни. Во всем есть плюсы, во всем есть минусы. Старайтесь минусы превратить в плюсы, и тогда жизнь станет другой. А в семье, какие, какие здесь, конечно, для многих семей это большая нагрузка, потому что невыстроенные отношения, угловатость, шероховатость постоянно выводит на конфликты. Тогда, когда уходили, на большую часть времени проводили вне семьи, будете там поездки, может еще что-то, то сейчас все это более концентрируется в семье. Конечно же, нужно обратить внимание на эти жирковатости. Надо больше благодарить э, мир э, за то, что он нам создал такие ситуации, позволяющие почистить хвостики, почистить перышки и э, уже жить по другому. Я даже записал, вот в Ютубе у меня есть по-моему, более 20 о том, какие плюсы э, дает коронавирус. Э, более 20, там, их вообще много даже э, таких вот э, зарисовок, которые могут показать плюсы от того, что нам, нас э, пытались ограничить. Ну, еще раз повторяю: все ограничения в голове: когда вы, в вашем сознании нет ограничений, когда в вашем сознании больше свободы, вы э, свободны и от проблем которые окружают вас, и даже и от коронавируса. Он или вас не коснется, а если коснется, то очень легко и просто вы пройдете, многие даже прошли, не заметив его появление в их жизни. То есть вообще это не надо бояться этого процесса, потому что у человека ресурсы огромные. И этот основная задача, которую перед нами коронавирус поставил это стать более духовными развиваться и выйти за пределы обыденных своих возможностей то что в каждом у нас заложена огромная возможность огромный ресурс то есть развивайтесь вот тот же э, иммунокурс там прочее марафон здоровья в интернете много-много всего развивайтесь Раскрывать, то есть занимайтесь собой, используйте эти моменты для своего развития. И, находясь в семье, сразу здесь же все применяете, все проверяете. Рядом с вами замечательное, живое, разумное, учебное пособие в виде вашего а, партнера, в виде вашего супруга. В виде... То есть, если вот так подойти а, к этой ситуации, как к способу развития личности, то, знаете, и жить весело, и, и результат хороший. Строй, Главное, настрой на то, что это не беда, а это просто стимул для дальнейшего развития. Вот это именно так я воспринимаю любую трудность. Понимаете, нет плохого или хорошего. Вот запомните простую истину. Нет плохого и хорошего, а есть и полезное. Приятное и полезное. То, что плохое, это полезное, в любом случае оно, оно приносит какую-то пользу. Вот эту пользу надо найти и взять эту пользу. Ну, конечно, желательно больше приятного, да, переводите все в более приятное. Все потихонечку, потихонечку, с любовью, с любовью становится легко и просто. Так, у нас следующий вопрос. Были рады узнать, что у вас совместно с Дарьей Трутневой есть дополнительный продукт «Путы материнской любви» для пользователей методики Мастер Кит. Интересно узнать, вы пользуетесь методикой Мастер Кит? Вы знаете, я планировал глубоко войти в этот процесс, потому что я увидел, что там есть определенные ресурсы, и эти ресурсы современные для развития личности планировал, создал вот первый продукт, запустил, он оказался удачным и пошел он, пошел хорошо, но дальше почему-то наше сотрудничество не состоялось. Я нет, я не, не использую эти методики. Ну, у меня есть свой набор методик, но я хотел. Хотел вот э, такого, э, как это сказать, э, такого, э, такого соединения, что ли, двух разных подходов с тем, чтобы э, еще более усилить э, э, методику массивки. Я уважительно отношусь к этому. Да, это одно из направлений. Это очень умное направление, и там многое делается именно на э, таком на ментальном уровне. А я хотел все это более оживить, наполнить больше любовью. Вот. Но пока контакт дальше не развился. Uh -huh. Спасибо за ответ. Так, у нас есть еще один вопрос. Здравствуйте. Как вы считаете, нужно давать ребенку как можно больше свободы? Не приведет ли это к вседозволенности? Uh, очень uh, вопрос... Острый и многогранный. Однозначного ответа здесь не дашь. Вы понимаете, что каждый человек – личность, а ребенок – это тоже личность. И причем зачастую даже большая личность, чем сами родители. Родители просто это часто не видят и пытаются своим, своей ограниченной личностью регулировать жизнь личности более высокого порядка. Потому что дети сейчас приходят, это личности более высокого порядка, уважаемые родители без всякого, как говорится, без всяких комплексов, знаете, это это действительно так. Всегда был во все времена новое поколение приходит с новым набором качеств и так далее, но сейчас это особенно видно. Вы знаете, уже с конца прошлого века 20 века началось вот этот, начался этот процесс, это дети индиго и так далее, и так далее. Тогда были единицы, помните, об этом много писалось, там единичный какой-то случай. Потом все больше масса масса, а сейчас все дети индиго. То есть это сейчас все дети, там их называют уже и хрустальные, и жемчужные, и, там, и алмазные, и так, как их только не называют, что... уже не надо играть качества. И родители часто не догоняют своих детей. Не догоняет ни по своему сознанию, ни по э, многим другим параметрам. В общем, родители не соответствуют зачастую времени, а дети приходят в соответствии со временем. И вот здесь вот большая проблема. Здесь большой, э, э, большое пространство для э, творчества. Потому что родителям нужно, конечно, догонять, нужно развиваться и э, помогать своим детям все-таки в этой жизни. Получить максимальное развитие. Что для этого нужно? Ну, в первую очередь, как я уже сказал, и это сказано вытекает, нужно родители развиваться просто бегом, форсированно, экстерном становиться более осознанными, более грамотными во всех вопросах, в том числе, конечно же, вопросы взаимоотношений друг с другом, должны расти отношения друг с другом. И расти отношения с, с детьми. Представьте такую ситуацию. Вот простой образ, пусть он у вас в сознании отложится, и вы по этому образу уже на него можете ориентироваться и делать соответствующие выводы и шаги. Вот представьте, представьте воздушный шарик вот такого размера. И представьте воздушный шарик такого размера. Вот как вы можете шарик большого размера поместить в шарик маленького размера? Никак. Только его проколов, спустив, вы можете это засунуть. По-другому не получится. То есть его жулькать, и тогда он поместится в маленький размер. Вот в жизни чаще всего так и происходит. В последнее время это особенно заметно. То есть маленький шарик – это сфера. Сфера любви, сфера осознанности родителей сегодняшнего маленькая сфера и большая сфера это сфера ребенка, который приходит к ним они хотят ребенка, они его притягивают, а он не может войти э, в их маленький шарик не может не помещается но они хотят и силы его заталкивают в свое пространство деформируя его и отсюда сейчас вот этот вот обвал, буквально обвал, по-другому не скажешь, даунов детей, там, ДЦП и так далее. То есть это, это изломанные, это искореженные, искореженные личности, понимаете? Искореженная энергетика, гениальные, талантливые дети, искореженные тем, что они оказываются в пространстве, Совершенно не готовым к приходу такого уровня ребенка. Вот вам, пожалуйста. Это простая наглядная картинка. Это вот как раз основная причина того, что сейчас такое количество детей, рождаются с серьезными отклонениями психики и физики. Вот простое объяснение. Отсюда еще раз говорю. Родителям просто бегом надо развиваться. Если вы хотите привести здорового ребенка, если вы хотите, чтобы у него была классная судьба, вы должны быть вот такие. Тогда ребенок легко входит, легко развивается, и его не надо корректировать, его не надо воспитывать. Он все, он все несет в себе. Только не мешать и немножко корректировать, когда что-то заходит за грань. За грань опасного, то есть от опасности только охранять, и помогать ему, в общем-то, реализовывать э, себя в этой жизни. Вот. То есть детям, по большому счету, нужно предоставлять э, максимальную свободу на первом этапе. Это важно. Но Но. смотрите, здесь есть разные, <смех> ну, разные условия. В первую очередь. Надо рассматривать воспитание девочек и мальчиков это отдельные отдельные формы воспитания. Для мальчика это важный момент, для мальчика несколько другая форма воспитания. Мальчик, например, мальчики точнее приходят в эту жизнь вы знаете, кто знает биологию и знает процесс развития плода кто знает, что в начале вообще-то все, каждый плод ребенка в теле женщины рождается, он женского рода, женского пола. И только в какой-то момент, на каком-то месяце начинает формироваться мужской, если мальчик должен То есть сначала все идут в женском поле. Отсюда и соответственно И даже есть такая поговорка. Женщины рождаются, а мужчинами становятся. Поэтому отсюда и разное воспитание. С мальчика надо воспитывать с самого раннего детства, воспитывать, надо им заниматься, надо его учить трудиться, надо разные навыки и прочие мужские, и не только по хозяйству. Там. Он должен уметь трудиться с самого раннего детства, понимаете, с самого раннего детства. Все должен делать по дому, все там, уборка, прочее, мыть посуду, там, по... И прочее, прочее, подрастает все больше и больше нагрузок. Все это, это ему важно. Через труд мальчик становится мужчиной. Это важный момент. Соответственно, и требования к нему, и немножко э, ограничения какие-то, и так далее. То есть все это он несет в себе. Э, все закладывает для того, чтобы сформировалась личность э, мужчины. А вот девочку надо воспитывать другого. Надо не мешать ей проявить все то женское, которое в ней есть изначально. В ней есть изначально женское. Поэтому нужно не мешать, а наоборот, на нее смотреть. И многим родителям стоило бы даже учиться у девочки. Она уже с детства знает все, все, что нужно женщине. Только родители зачастую забивают вот эти знания. Поэтому вот это, отсюда и разное воспитание. Поэтому для девочки нужно максимальная свобода. Максимальное поощрение ее женских всех э, качеств, э, восхищение, э, комплименты и прочее. Очень важно, что отцы давали э, т, такие комплименты, вообще относились к девочке, как к женщине. Маме подарок и ей подарок. То есть все, все должно быть очень-очень гармоничным. У, у мужчины в семье, э, у отца в семье, если есть девочка, значит, дома две женщины. Жена и дочь. И надо, соответственно, так строить отношения. Именно как с маленькой женщиной. Тогда будет... Вот, это вот, вот такие разные подходы, они дают свои плоды. Но это так коротко, если Благодарю. Спасибо. Очень интересная пища для размышлений. Сегодня у нас так Саргалана Конешникова задает вопрос: Согласны ли вы с утверждением, если в доме счастлива женщина, то все близкие тоже счастливы, и наоборот, все ли зависит от женщины? <как> ну, нет, конечно, не все зависит от э, женщины. но хотя бы то, вот даже с самого начала фразы: если в доме счастлива женщина, а кто обеспечит ей это счастье? Здесь, здесь вопрос к мужчине. Но то, что если женщина счастлива, дом действительно дом полный счастья. Почему? Потому что женщина создает атмосферу. Женщина создает вот это состояние. Женщина это состояние. Поэтому задача мужчины помочь женщине быть в состоянии радости, в состоянии любви, в состоянии удовольствия, счастья. То есть, если мужчина вложит в женщину и э, в ее вот состояние э, вот, э, столько вложит, чтобы она была счастливой и радостной, то он получит дивиденды очень большие. Вся семья получит дивиденды. Несомненно, несомненно от состояния женщины зависит очень много. Но вот обеспечить это состояние, конечно, э, лучше всего может мужчина. Женщина и сама может себе обеспечить состояние радости, счастья. Но согласитесь, здесь все-таки ей в таком случае придется все-таки быть немного или лошадью, ну и так далее. Да, да, потрудиться придется. Так, ну что, друзья мои, я напоминаю вам, что вы можете задавать вопросы не только в чате, но и воспользоваться опцией «Поднять руку». Возможно, кто-то хочет к нам сейчас присоединиться к эфиру, выйти в эфир и задать вопрос анатолию александровичу кто-нибудь есть с вопросом интересным смелый кто-нибудь из вас У нас 89 меня не следует друзья я во первых я на расстоянии Вы знаете вот уважаемая аудитория я вам приведу такой пример он многоплановый. Чтобы вы не понимали, что это какой то, какой -то знаете, что-то за пределы. Все на самом деле в пределах возможно для многих семей. Можно я задам? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот читала вашу книгу ⁇ Материнская любовь да? ⁇ И это, вот эта книга, она... Э, ну, как, какую критику она в себе несла, или как можно сказать, соответствует ли по всем канонам, ну, правильно, откуда вы вот это взяли, да, как бы, ну, идею, или это откуда у вас пришло, от Всевышнего, или, или из другой книги источников, или как муза заходит, ну, да. может быть, есть разные теории, может быть, есть точки зрения, да, например. Понятно. Угу. Благодарю. Да. Но в первую очередь, в первую очередь, это наблюдение за жизнью. Самый лучший учитель – это жизнь. Я даже вот в материнской книге, книге «Материнская любовь» я вначале писал, как она родилась. Я ехал со спектакля «Чайка», где говорилось о недостаточной материнской любви. И тут заходит в вагон метро женщина, очень похожа на мою пациентку, которая как раз проявляла избыточную материнскую любовь, и у нее погиб сын. Один в один. То есть мир так выстроил ситуацию, чтобы в Москве, там, в многомиллионном городе, в метро, в этот вагон, в это время зашла женщина, копия, одета так. Внешне все. Не она, но, но она. Вот чтобы мне напомнить. Вот, вот возьми. И это стало началом моего глубокого исследования этой темы. Потому что на фоне как раз Понимаете, вот мир так все выстроил, что здесь вот вы говорите Всевышний, да? это вопрос к Всевышнему он так все выстроил, что э, я после спектакля о, о недостаточном материнстве, о чеховском вот это, э, и здесь контраст. И я увидел, то есть вот на этом изломе я увидел эту огромную разницу и огромную беду. И я стал наблюдать, и я увидел это, как сильно это проявлено в жизни, это избыточное чувство. Поэтому вот это стало толчком, стало исследовать. И нет, книг до этого таких не было. Вот так, чтобы так было поднято эта тема. Я, по сути, первый все это поднял на такой уровень, на такую глубину. Вот. Не всем она зашла, эта книга. Я вам расскажу такой пример. У меня это реальный пример. Ко мне на консультацию из другого города приехала из Казани, приехала женщина. И она приехала мне и говорит, вы знаете, я вообще приехала мне не на консультацию. Я приехала сегодня э, к вам в день э, гибели моего сына. Год назад у меня сын погиб. Вот в этот день я решила приехать к вам и через вас попросить у него прощения за то что я не смогла его сберечь а я говорю, ну а как обстоятельства она говорит я психолог я 15 лет занимаюсь психологией но я занимаюсь такого вот американского типа там, тесты прочность ну, такого математического уклона вот. и Говорит, мне одна пациентка принесла вашу книгу «Материнская любовь». Я ее посмотрела так. Ой, говорю, это билетристика, здесь одна вода, здесь ничего нет такого. И отложила эту книгу. Положила ее в шкаф вот и забыла про нее. И вот, говорит, год назад у меня погибает сын. Может, кто помнит, в подказанию затонул теплоход в Булгарии. Вот на, ее, на этом корабле погиб ее сын. 15-летний сын. И говорит: И вот через несколько дней, когда он погиб, а, нет, не через несколько дней, а вот уже говорит, прошло это, говорит, горе, конечно, сами понимаете, все. А вот, говорит, вот за неделю примерно до годовщины. Я, говорит, прохожу немножко, и как будто кто-то выталкивает эту книгу оттуда. Она падает мне под ног. Ваша книга ⁇ Материнская любовь ⁇ Я, говорит, присела и больше не встала. Говорит, я ее прочитала до конца. До середины ночи читала, прочитала до конца. И я поняла, что мне, вот Всевышний, как вы будете присылал помощь. Если я тогда прочитала эту книгу... Я бы говорит, многое изменил в жизни, в отношении к сыну, и он бы не погиб. И вот я принял решение приехать к вам в годовщину и попросить у него прощения за то, что я не смогла его спасти. Вот такие примеры. То есть, понимаете, поэтому все я взял из жизни. Все я взял из жизни. И если вы внимательно посмотрите вокруг, вы смотрите на те семьи, где дети на первом месте, вместе, вы увидите все, то что там написано, и все это четко увидите. Мало того, я, как вы уже говорили в начале, я совершил кругосветное путешествие. Я побывал во многих странах, на всех континентах. И вы знаете, в большинстве случаев это болезнь, а это серьезная болезнь общества и личности, и избыточное материнское чувство оно присутствует и во многих других народах. Например, моя книга вышла на итальянском языке, так там такое началось, тогда даже демонстрации были у издательства, женщины возмущались этой книгой, потому что они, она в точку, особенно в Италии, там мама-мия, какие там мамочки. Вот. Поэтому... Где-то это присутствует очень ярко, очень сильно, где-то слабее, но в нашей стране в среднюю, в среднюю, но тоже сильно проявлено. Поэтому вот, вот такая ситуация, как родилась эта книга? Спасибо за ответ. Исана интересуется, где можно посмотреть, купить, приобрести ваши курсы? Я знаю, что у, нас, у вас, точнее, есть одноименный курс «Семейное благополучие». Ну, это об этом я хотел да, вам сказать в конце нашего общения, потому что действительно вот все, что я рассказал, это маленькие фрагментики того мировоззрения, той картины жизни, той картины жизни, которая нужна для того, чтобы семья была счастлива. А все это, есть, все это есть в нашем наработанном объеме знаний, которые наша академия наша академия занимается специально вопросами семейного благополучия и гармоничного развития личности. То есть мы это несем уже давно, много лет уже 14 лет занимаемся профессионально созданием образовательных программ, в которых человек получает знания, гарантирующие вот обратите внимание на это гарантирующие его счастливую семью. Оказывается, это можно. Я разработал специально учение о счастливой семье. Оказывается, его не было до этого. Это один мудрец мне подсказал, и я разработал это учение. И это учение опробировано на десятках тысяч семей. Удивительные результаты, когда из уже развалившейся семьи семья становится счастливой, или когда на старте создается семья на этой основе, на этой базе, на базе этих знаний становится счастливой или когда человек только задумывается, одинокий, никак не может создать семью, эти знания обретает и все, в голове выстраивается четкая картина, четкое понимание, что такое счастливая семья, и приходит человек, который помогает создать эту семью, и так далее. То есть все это работает. И у нас даже такое, знаете, такое правило, выпускное вот, там, дипломирование, Идет, ну, пишет человек там отчеты, диплом, э, обяз... обязательные условия, чтобы э, были качественные изменения жизни за время обучения. Так и происходит. Обязательно у всех ни один выпускник не вышел э, с, э, с, ну, с такой же ситуации, в которой он зашел. У всех изменения только в положительную сторону. Причем решены серьезнейшие вопросы, которые не решались то есть у нас есть действительно э, такой курс э, «Семейное благополучие», так и называется, вот тему нашего сегодняшнего времени. И он э, действует постоянно, то есть он, его можно включиться, вот, э, на сайте можно увидеть, когда это и где это происходит. И это позволит, понимаете, за короткое время, буквально за несколько месяцев, там, за три месяца вы становитесь профессионалам в семейной жизни, профессионалам. Согласитесь, это дорогого стоит, мы раньше даже 6 месяцев сейчас уменьшили, для того, чтобы человек быстрее прошел. Если потребуется, он потом уже найдет какие-то дополнительные знания. Но основное даем, чтобы человек стронулся из этого состояния несчастья. Ну хватит жить несчастливым, сейчас все есть для того, чтобы жить счастливым, все есть, знания. Есть люди, которые помогают. Вот здесь даже у нас учебное заведение, которое гарантирует вам жизнь. Вперед, не ленитесь. Потратьте время, немного денег, но вы будете всю жизнь иметь, всю жизнь будете иметь счастливые отношения. что то, что я вам дал, ну вы, наверное, услышали, здесь многое, может быть, вы и знаете уже, но все то, что мы даем, это... Удивительная кладезь, это удивительный объем знаний самых современных, самых эффективных на сегодняшний день. Поэтому не преувеличиваю. я знаю ценность наших всех курсов. Поэтому все это можно увидеть у меня на сайте anekrasov.ru или просто по-русски набрать сайт Анатолия Некрасова. И вы попадете, там все, вся информация будет. Приходите, обучайтесь. Я говорю уже сотни тысяч людей, прошли. пора жить счастливо. Все в нашей академии, преподаватели, все, вся команда, мы ходим по радостно. Приходите за счастьем на сайт Анатолия Некрасова anekrasov.ru. А некрасов так, у нас следующий на Николаевны. Так, пожелать счастья, любви денег, не имея в себе ничего из этого набора, получается, по сути, пустые слова. Это значит, энергия в песок, пишете вы. Чего тогда пожелать несчастному? Знаний. Знаний. И честности с самим собой. Честно посмотреть. Если, честно себе сказать, если я такой умный, то почему я такой несчастный? Понимаете? То есть честно, вот честность позволяет найти ресурсы, честность позволяет э, самим собой сказать, ну, все же есть в мире, все знания, есть же люди, которые счастливы, а есть, которые несчастны. Значит, есть какая-то э, здесь логика, какие-то есть э, сопутствующие факторы, значит, их просто надо знать. То есть нужно стать грамотным, надо выйти из состояния невежества. Так и сказать, Я невежда. Я ленивый. Так, следующий вопрос. У нас не так много времени до окончания нашего эфира. Я сейчас э, за, прочитаю еще несколько вопросов. Дальше у нас будет общее фотографирование, и мы закончим нашу прекрасную встречу. Так, следующий вопрос. Все-таки много семей, где нет папы. И женщина, а мама, хозяйка и бабушка в одном лице заменяет все. И да, действительно, приходится ей быть иногда лошадью. И неужели так и будет до конца в этой жизни? Знаете, э, э, одиночество, одиночество. Ну в данном случае это одиночество, дети есть, но имеется в виду женское одиночество. Это болезнь. Это болезнь, имеющая вполне понятные все причины, и это все устраняется. Поэтому, как и любая болезнь, если ее лечить, то можно вылечиться и избавиться. Если не лечить, то она может перейти в хроническую и до конца жизни. И может даже вести ее жизнь. Так вот, нужно заниматься этой болезнью, надо ее лечить. А то так можно болеть всю жизнь. Многие болеют всю жизнь. Вот я одиноко, вот я там работаю, я там тащу, я всех там то, то, то, то, то. то. Ну, и, ну, все. Она болезнью-то не занимается. Она просто э, подстраивается под эти обстоятельства. И вот она, больная одиночеством, продолжает жить вот в этом состоянии. Она не занимается болезнью. Она не занимается излечением болезни. Вот тот курс семейного благополучия как раз об этом я же сказал, что... Если ты одинок, то выстрои в голове другое, другую картину жизни. Почему ты одинок? Почему ты больная одиночество? Потому что у тебя в голове это картина. Ну как ты думаешь, так ты и живешь. Нет, я хочу замуж на Хочу – это как халва. Халва – халва – хочу. Надо что-то делать для того, чтобы хочу превратилось в другое хочу. Более реальное, конкретное, с результатом. Вот. А для этого надо, конечно, иметь знание. Поэтому, хотите вылечиться от этой болезни? Нет проблем. Мы вылечиваем из самых разных ситуаций. То есть, одиночество – это болезнь. Вот это вот, честно скажите, я больная одиночество. Хочу болеть, вот я болею, хочу, буду всю жизнь болеть. Хочу закончить эту болезнь, я тогда должна научиться быть здоровой. Я хочу быть здоровой. И для этого надо поменять сознание, надо для этого в голове выставить другую картину жизни. Картину жизни не больной одиночеством, а картину жизни счастливую. Вот этим мы занимаемся. Мы меняем голову человеку без гильотины, а таким нормальным, современным, таким способом, не живодерским. И все, и у человека другая жизнь. Соответственно, другая, и все другое. Нужно поменять сознание, нужно научиться, нужно в голову вложить другое представление, нужно развить там качество, вот ну, уже детали пошли, пошла э, дальше технология. Только и всего Другая картина жизни, новые технологии используют, и все, и женщина уже не одинока. И не важно, что вокруг нет мужчин, да и где я найду, там прочее. С мусором выйдете и вас встретят, если вы заслужили, если вы дошли до этого состояния, когда вам нужен мужчина. Он появится, он приметит, он приедет, он позвонит. Найдется мужчина. Благодарю. Ага, а можно еще вопрос? Или да, время... Да, можно, пожалуйста. Ага. пожалуйста. Можно задавать, пожалуйста, вопрос? Ага, вот а... Анатолий, извините, как отчество? Анатолий Александрович. Александрович, извините, вот... И вы говорили, что родители должны развиваться, да? вот, допустим, чтобы э, э, своевременно э, воспитать своих детей. И, ну, а как вот, э, нужно, какой, какую э, сторону, в какую сторону надо развиваться, и, и, и где, и именно в чем надо развиваться? Именно вот, э, ну, вы по -по поняли, да, каким Какими методами или в каком направлении через. Например, есть, допустим, мастер кит. Да, есть, допустим, метод. А может быть, есть да, другой метод. А что бы вы посоветовали бы? Вы знаете, методов развития личности много, очень много. Здесь надо просто Сейчас, чем время хорош, хорошее, тем, что каждый может найти а, тот метод, который ему более всего подходит. А, у нас классический подход. Вот, у нас классический. Мы обучаем, у нас преподаватели сопровождают, то есть есть программа. Человек общается а, с преподавателем, решает вопросы жизненные и так далее. У нас такой подход. Вы входите а, в наш процесс образования и а, получаете результат под водительством преподавателя. А в мастер-кит, как вот вы его упомянули, там другой, там человек самостоятельно ищет решения с помощью вот таких вот аффирмаций, утверждений, убирает какие-то, прорабатывает какие-то свои комплексы и в конце концов формирует личность более гармоничного порядка. То есть разные методы существуют. Поэтому методы консультирован, то есть через консультации человек тоже может пройти. Кто-то проходит, у кого хватает терпения и усидчивости, и целеустремленности, тот может самостоятельно через книги пройти, там, через кто-то через какие-то тренинги и так далее. То есть путей много для развития. Но вот с чего бы я все-таки советовал начать, чтобы включиться в процесс саморазвития, все-таки я предлагаю начать с самого близкого к себе. Это с тела. То есть заняться здоровьем тела. Его можно увидеть, э, им заняться легко, оно все, как говорится, под руками, ничего, э, не надо никуда не ехать, ничего, все, все можно здесь решить. Увидите результат, укрепиться в этом. Дальше вот я предлагаю раскрыть качество, начать раскрывать качество. Это как бы второй шаг, можно это совместить с занятием телом. Вот эти два момента уже вас выведут в другое состояние сознания, в другое состояние энергетическое, и вам откроет уже следующий, следующий ступень. А следующая ступень это уже надо формировать образ счастливой семьи. То есть счастливую семью, образ счастливой семьи нет практически ни у кого в советское время. Счастливая семья – это вообще большая редкость. Ни у кого практически у нас в прошлом, у наших родителей нет такого образа счастливой семьи. Его нужно создать. Иначе, ну, если нет в голове того, что тебе нужно, просто хочу быть счастливой, это не, не работает. Это uh -huh. не, потому что Должно быть конкретное видение, конкретная программа, конкретные детали этого, этой счастливой жизни. Поэтому вот надо создать образ. Вот здесь уже надо почитать книги есть книга, моя книга называется «Проектируем счастливую семью». И ряд других, там, «Мужчина женщины, или шершоля ну и так далее. То есть ряд книг почитать, и других, может быть, авторов, там, ну, то есть уже начинать формировать вот это мировоззрение счастливой жизни, потихонечку, потихонечку. Но сначала тело, качество, мировоззрение, дальше все, ступеньки у вас пойдут сами собой. Ну, вот хотя бы такой вам вот путь mm -hmm. э, Пожалуйста. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. Uh -huh. Спасибо. Так, у нас есть еще пожелания от благодарного слушателя. Спасибо, очень полезно. Крепкого вам здоровья. Вы на самом деле делаете этот мир лучше. Я тоже присоединяюсь к этим пожеланиям. Анатолий Александрович, спасибо вам за прекрасную встречу, спасибо за, прекрас, за прекрасную беседу. Каждый из нас, я думаю, вынес для себя какие-то ценности, пищу для размышлений. Мы пожелаем вам дальнейших успехов в вашем благородном деле. Сейчас у нас будет общее фотографирование, пока все участники у нас включают свои камеры, у нас есть информация от Светланы. Светлана, пожалуйста. Да, друзья, добрый день. Меня зовут Светлана, я помощница Анатолия Александровича и просто хочу вас проинформировать, что э, очень до доступно очень много информации и мудрости э, мастера на э, канале YouTube, э, в Инстаграме и в других соцсетях. Практически везде есть. Э, в соцсетях Анатолий Александрович. Но я больше всего приглашаю вас, скорее всего, подписаться на Инстаграм. Анатолий, нижнее подчеркивание, Некрасов. Я думаю, тоже вы легко это найдете, потому что у нас э, постоянно проходят прямые эфиры с интересными э, людьми, с, э, и с крупными блогерами, и с психологами. Анатолий Александрович принимает участие э, в различных э, марафонах пользы. У нас есть... Э, у Антон и у супруги Дианы его проект «Исполнение мечты Малдена» по каждую среду. Поэтому подключайтесь к Инстаграму, следите за постами, за информацией о курсах в том числе смотрите на ютубе, также есть проект Малдена и, друг, и все эфиры, которые были ранее с различными людьми, тоже можно все это отсмотреть по особо интересующимся вопросам, вы можете и по отношениям, и по воспитанию детей, все это можно там будет увидеть. Ну и, конечно же, есть информация на сайте, есть книги в свободном доступе, на сайте есть аудиокнига-голограмма тоже свободно ее можно будет прослушать, именно это такой подарок, мастер сделок своему 70-летнему юбилею. Поэтому подключайтесь к соцсетям, они обозначены в том числе на сайте anekrasov.ru. И э, давайте, конечно, просвещаться и э, проходите на курсы, э, в Инстаграме по ссылке топлинки в шапке профиля, можно по кнопочкам найти э, все курсы. Вот. Благодарю за то, что вы пригласили мастера на беседу. Всего хорошего. Благодарю, Светлана. Ты мне напомнила такую вещь. Мы только что ее в продаже уже нет. Издательства сейчас плохо работают, не все книги печатают. Из 40 книг они печатают всего штук 10, наверное. Ну, выпустили и больше не печатают. Вот одну книгу мы отпечатали сами, дальше будем наращивать этот процесс, полезные, важные книги, и будем рассылать тем, кто пожелает. Так вот, отпечатали книгу «На волне потока жизни». Вот к тому, что вы спрашивали последний, был вопрос, как, какие пути развития. Вот эта книга «Тренинг на волне потока жизни», запомните это название, хотя вот вы по книге даже вы пройдете… Вы полностью переработаете всю свою жизнь. Это, это уникальное. тот же мой знаменитый тренинг, он длится 10 дней, точно так проводим его э, в этом э, вот, наверное, на Рождество мы еще проведем, посмотрим, если как обстановка будет. Вот. А так вот эта книга позволяет, вот это, этот тренинг переложен в книгу. Вы самостоятельно можете пройти, гарантированно много измените в вашей жизни. Эту книгу можно сделать заказ тоже, Светлана, где на сайте или где на ты, чтобы люди могли сделать заказ. На сайте сегодня должна появиться эта опция. И также повторюсь, что либо в директ Инстаграма написать, и также сделаем кнопочку в топлинке. То есть пишите в директ, просто мы вас сразу возьмем на заметку, обязательно свяжем с центром распространения да. книги. Будем высылать тех, кто заявят в эту книгу. Это книга-тренинг. Это, книга это вот пройдите и вы очень, выстроите, очень много выстроите в своей. Очень. Благодарю вас, друзья. Благодарю ведущие. <с pages> благодарю спасибо, за, спасибо этот, за этот процесс.